Всем привет! Меня зовут С вами Артём, вы на канале Хороший Вик. И прежде чем мы начнем обзор на эту малышечку, хотел бы извинить за то, что так долго не было видео. Прошел месяц полтора, даже, не помню уже точно. То не было времени, то кто-то дома, то, то то то то. Ну короче, нехватка не времени, проще говоря, не смог записать броцедосики, потому что у меня дофига материала. Плюс еще эта камера пришла, материал прибавился. У меня там на планах клавиатура, Ковры, геймпад, ну короче, дофига всего, но а сегодня будет обзор на камеру KMI или сумму, точно так и не понял, скорее всего каймай их 9 смотрим. Все, вот в такой прекрасной коробочке тканевой, довольно-таки твердой, открываем и дальше нас ждет только комплектация, причем комплектация довольно-таки бешеная, за, хочу вот сказать, 2000 рублей всего эта камера вышла. Аквабокс, банальнейший аквабокс, который можно, встретить. который можно встретить абсолютно где угодно. Куча, просто куча вот таких креплений, например, это нужно, когда цепляешь на руль велика, это, также вот идет вот эта штука для того, чтобы нацепить на руль велика держатель. Там как? Вот так цепляешь переходник, вставил, и у тебя бокс крепится вот по вот этой фигне, то есть спокойно смотрит камера вперед, а не в бок. Еще одно простое крепление, два ремешка на крокодильчиках, тут вот такие зубцы крокодильчики, я их называю, может они не так называть, все как знают, два ремешочка, один на липучке, крепления на голову жалко кстати не было, две не знаю для чего вот таких маленьких липучки, я так и не до конца разобрался, тут половина крепления фигня какая-то, как бы стандартный комплект, неполный. Еще один вот такой крокодильчик. Тоже фиг пойми куда совать. Но я думаю, скорее всего, на такую плоскости можно использовать как камеру. Дальше есть вот такая штука для того, чтобы закрепить ее... Тут лежит только фигня. На вот такой площадочке... Это мы как делаем? Силиконовую штучку вверх. Задвигаем до упора до щелчка силиконовую штуку вниз, чтобы оно не раскрылось Также сюда бокс. Здесь можно протянуть нитки и хоть на голову, хоть куда, я там потом покажу, что да как. Дальше идет. Ну, еще одно такое крепление, как для велика, для повернутой фигни. Повернутая штука я заговариваюсь уже, ребят. Простой вот такой дротик. Вот эта штука. Но она тут все закрепляет. Держатель для штатива. Еще одна площадка вот Таким креплением немножко сложно вытаскивается, потому что ну, для GoPro главное хороший закреп. Ну да ладно, не буду вытаскивать почек, потом я ее отдельно показывал. Тут вот эту красную пленку можно снять, и куда угодно наклеить. Хоть делаете вот так, то есть клеите, и ремешком зацепляете, и куда-нибудь суете. Дальше идет еще одно крепление для штатива. Еще одно крепление для штатива, оно немножко по-другому выглядит, то есть не как-то. Тут можно вот на эту штуку использовать. Эээ, вот эта фигня, я так и не понял зачем, скорее всего, знаете, на камерах. Вот это, скорее всего, прикрепляем, и чтобы без бокса спокойно где-нибудь ее возить. Идет набор из тяжика одного тросика железного Дальше. Запасное стекло на бокс. Оно в пленочке. Я даже еще не склеил, потому что запасное стекло еще не пользовался. Тряпочка для протирания. Линзы и экрана. А также инструкция. Показана комплектация. То есть все, что здесь может быть. Какой же небольшой пересвет. Давайте чуть пониже сделаем. И ну да, в принципе, дальше инструкция и управление по пульту. То есть в ней идет в комплекте пульт. Ну, тут в сумке идет дальше поролоночка. Такая небольшая. Тут в верхнем отделении сеточка. И все, сумка простейшая, но молния немножко твердая. Удобная переносочка. Кстати, хочу напомнить, ну, как напомнить, хотел бы сказать, пульт довольно-таки хреновый, это зараза не захотелось подключаться к моей камере. Я не знаю почему, скорее всего нужен Wi-Fi Connecting, который раз через раз очень криво проходит, и получается подключать к Wi-Fi. Ну теперь давайте уже пробежимся по камере. При включении нас встречает вот таким экранчиком, Камай или Сумуи фиг его знает, Зарядка 1050 махов, э, довольно-таки долго держит. У нее нет своей внутренней памяти, но можно ставить микро-SD-шку. У меня вот такая интересная микро-SD-шка на 16 гигов. При подзарядке горит синяя лампочка, тут красная. Так. При вытаскивании флешки также же хотел бы сказать, что она выключается. Но, скорее всего, у всех. Это моя первая экшен камера других пока еще не видел, то есть сравнивать мне не с чем лично. У нее есть несколько режимов, съемки, ну вот, заходим в настройки, тут можно, вот, размер фильма. У меня поначалу было открыто все, то есть тут есть 1080 60 кадров, 1080 30 кадров, 4 к 25 кадров и 27 к 30 кадров. Они у меня со временем почему-то закрылись, но, скажу так, они у меня были и работали довольно-таки плохо, я не знаю, прошивка, походу, нужна какая-то, я не знаю, где ее добыть. Итак, 720p 120 кадров. Проблема с этими 4.2 и 2 заключалась в том, что это говно не хотело в 4к снимать больше 9 секунд. Потом изображение тупо фризилось, нужно было вставлять аккумулятор, чтобы камера заново включилась, так скажем, была в рабочем состоянии. А в 2.7к больше 11 секунд не выдавал. Также есть циклическая запись, она у меня выключена, а нет, включена, я вам скажу так. Спечатание даты. Экспозиция, это настройка света получается, ну затемнение, затемнение изображения. Дальше по фото. Разрешение 4К это 12 мегапикселей, 3.760 на 220 это вряд ли 2К, 2К это 5 мегапикселей. Ну короче, 12 мегапикселей, 8 мегапикселей, 5, 4 и все У меня 12 мегапикселей. Тройной снимок, это 3 фотки подряд, ну думаю только глупо не поймет. Непрерывный, это... Он просто снимать вот сколько вы покажете, сколько он будет снимать, то есть, сколько хотите. Время непрерывной съемки, это, но она меня выключена, потому что я не пользуюсь, у меня она будет только для видео, то есть я уже собираюсь на нее дальше снимать. чистота это, ну вот у меня стоит 60 Гц, также по выбору либо авточастота, то есть, он пусть хотя себя 50 Гц и 60, все, да. Выставляется также язык, языков довольно-таки дофига, у меня русский, также есть турецкий, польский, цистина какая-то фитя его знает, французский, датский. Да уф, а что из них? <laughs> ладно, португальский, испанский, итальянский, китайский, английский, тайский, японский, корейский. Ну ладно, русский стоит, и это хорошо. Дата и время можно выставить у меня стоит. Вот, может кому-то интересно, когда я снимаю. <laughs> так, назад. Звуки. Тут можно затвор включить. Звук при включении я его отключил. фиг знает. Объем это настройка громкости. То есть, вот, слышите, наверное. Она постоянно становится громче. Если ставишь три, у меня стоит на единичке. И довольно-таки хорошо все работает. Переворот экрана. Глупая функция. Так и не понял для чего она нужна. Но у меня отключено стоит. Screen Saver. Также... Энергосбережение, оно там, типа, каждые столько-то минут выключается камера при бездействии. Формат это форматирование, сбросить все, это сброс настроек и версия-версия прошивки. А, это XDR даже версия камеры, а не X9. Китайцы обманул, скотина. Э -э так, нам наверное. да? Ну, так как 4 k и 2, к я не могу вам показать, потому что они какого-то фига в прошивке заблоченные. Будет так, мы будем снимать проверку в 1080p, 60 кадров, 720p, 120 кадров и 1080p, 30 кадров, сейчас пойдут тесты. нарезку а сейчас будет где-нибудь вот тута тута приложен снимок сделанный с нее или даже наверное в полный экран его сделаем э -э, блин про эту камеру в принципе больше нечего сказать я дальше буду на нее снимать потому что с телефона неудобно я вам так скажу но ссылочку на эту камеру я оставлю в описании если кто-то заинтересовался Заходите покупайте ее, реально вещь годная. Дошла мне всего за три дня, причем курьером прям до двери. Вещь очень годная. А это был обзор на камеру Сумуя, ее перминиратор. Я на русском почему-то до сих пор называю. Каймай. Вот, Каймай получается, да, X9R. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось это видео, репостите его друзьям. Приглашать людей, будет потом больше отзывов, чем больше песoth. Ну, блин, ребят, больше мне реально нечего сказать. Всем хороших гаджетов и всем пока.